Здравствуйте, товарищи. В эфире «Пролетарские новости». Новости, в которых буржуй, наемному работнику, эксплуататор, угнетатель и враг. Российский бизнесмен Олег Дерипаско уверен, что за стагнацию последних лет и отсутствие прогресса в решении проблем бедности несет ответственность Центробанк. Цитирую. «Обладая значительным количеством полномочий, мегарегулятор занимается консолидацией отрасли, создавая таким образом вещь в себе». Конец цитаты. По его словам, когда устойчивость курса рубля достигается только для самой устойчивости, без привязки к реальным вызовам экономики, говорить о каком-то росте просто бессмысленно. «Тактика выжженной земли, которой увлекся наш Центробанк, не может нести с собой ни экономический рост, ни снижение бедности», – резюмировал бизнесмен. Очень даже интересно слушать капиталистов с гражданством Кипра о том, кто же виноват в таком положении нашей экономики когда единственными виновниками обнищания трудящихся страны являются Дерипаска и другие буржуа. По итогам прошлого года, 355 тысяч россиян не вышли на пенсию из-за пенсионной реформы. За год властям удалось уменьшить число новых пенсионеров на 30%. В 2020 году эффект реформы проявится еще сильнее, отложится выход на пенсию у 445 тысяч человек. В общей сложности за два года новый пенсионный возраст отодвинет выход на заслуженный отдых более 800 тысяч россиян. Ежегодно капиталин возвращает все свои издержки, сворачивая все социальные гарантии и обязательства, что были отвоеваны трудящимся прошлого столетия в бесчисленных сражениях классовой борьбы. В населенных пунктах Камчатки практически каждый год появляются новые храмовые сооружения. В епархии РПЦ отмечают, что строительство храмов идет даже быстрее, чем планировалось. Там отметили, что сегодня храмы строятся в Петропавловске и Вилючинске, в поселке Октябрьский, в селах Каменская и Вывинка. В например, ударными темпами возводит Морской собор. Работы финансируют предприниматели и бюджетники. Последние, по настоятельным просьбам руководителей края, неоднократно в добровольно принудительном порядке перечисляли епархии свои однодневные заработки. Религия и ее служители всю историю человечества шли плечо к плечу с классом эксплуататоров, получая свой барский кусок. Так и сегодня при капитализме РПЦ снова вояет свои храмы и часовни, выполняя заказ по одурачиванию и оболванию населения от знаний к неведению. Радиостанция «Эхо Москвы» сообщила состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Некоторые люди, перечисленные в этом списке, не просто смущают своим нахождением в нем, но и вызывают огромные вопросы компетентности тех, кто этот список составлял. Далуда – атаман всероссийского казачьего общества. Исинбаева – двукратная олимпийская чемпионка, общественный и спортивный деятель по согласованию. Мацуев – пианист по согласованию. И это только три человека из довольно большого списка. Какие полезные поправки в Конституцию способны предложить казачий атаман и пианист? А спортсмены? Совершенно ясно, что в этот список попали именно те, кто точно поддержит все то, что попытаются впихнуть в Конституцию. Затем при помощи этих имен населению будут внушать, что раз эти герои нашего времени поддержали подобные поправки, то и население их должно молча поддержать и не раскрывать свой рот лишний раз. Москвичи, возмущенные назначением бывшего вице-мэра Москвы Марата Куснулина, вице-премьером Российской Федерации, направили открытое обращение президенту Владимиру Путину с требованием уволить чиновника, а новому генпрокурору Игорю Краснову поручить проверку деятельности экс-руководителя трехкомплекса Москвы. Авторы обращения отмечают, что результатом деятельности Куснулина стал снос около 200 исторических зданий в Москве, уничтожение сотен гектаров зеленых территорий, в частности части парка Кускова, реализация множества строительных проектов, отмены которых требовали москвичи из-за грубейших нарушений. Вот такие у нас назначенцы на высокие государственные посты. И никакого кадрового отбора не нужно, ведь все друг друга знают, и это самое главное. Им плевать на мнение простого народа, ведь для них эта страна родины никогда не была и не будет, ибо у капитала нет родины. Если простой народ не возьмет ситуацию в свои руки, то подобные назначенцы с легкостью уничтожат Россию под предлогом позитивных и общественно важных изменений. Давай, спасем страну вместе, вступая в борьбу за социализм, пиши на почту в описании. С вами было новостное бюро Союза коммунистов. Честный взгляд на происходящее. До встречи на следующей неделе.